Приветствую тебя, дорогой друг! В этом видео ты узнаешь, как зарабатывать деньги на том, что ты делаешь каждый день. Представь себе ситуацию. В супермаркете ты покупаешь товары первой необходимости. Стиральный порошок, шампунь, мыло, зубную пасту и многое другое. Тебе понравилось качество обслуживания, сервис и цены. Ты порекомендовал своим друзьям и знакомым этот магазин. Через некоторое время твои друзья делают покупки в этом магазине по твоей рекомендации, а магазин тебе выплачивает комиссионные за их покупки. А далее твои друзья рассказали об этом супермаркете своим знакомым, друзьям и родственникам. Они сделали покупки в этом магазине, а супермаркет из их покупок вам также выплачивает вознаграждение. Тебе нравится эта идея получать деньги за рекомендации?